Три главные ошибки при трудоустройстве мигрантов с патентами. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Дмитрий Третьяк, и я миграционный эксперт. Первая ошибка. Это в 98% случаев не проверяют патент через сервис МВД на подлинность. Вторая ошибка. Не проверяют наличие чеков оплаты авансовых платежей МДФЛ для продления патентов. И третья ошибка. Даже при проверке наличия чеков не обращают внимания на даты платежей. Если оплата произведена с опозданием, то патент аннулирован. Ошибки обходятся от 400 тысяч рублей до миллиона за каждого неправильно оформленного мигранта. Лучше обратитесь к эксперту. Это намного дешевле и выгоднее, чем тратить свое время и платить штрафы. Уж поверьте опыту моих клиентов, которые пришли ко мне уже после уплаты штрафов. Не повторяйте их ошибок. Я даю гарантию низкой цены и высокого качества на свои услуги. И главное. Все риски за штрафы будут возложены на меня. Ваши мигранты – моя ответственность. Оставляйте заявку на обслуживание и будьте спокойны за свой бизнес. До встречи, друзья!